Ну что, ребята, трак забрал со стоянки, где мне его ремонтировали. Целых два месяца по чуть-чуть, ребята, занимались. Сейчас мне нужно его помыть. Смотрите, весь, весь, просто весь в пыли, все грязно, И вам рассказать, сколько вышел ремонт. Хочу помыть двигатель, трак, трейлер, все сразу, чтобы все блестело. И я выходил на работу на новеньком траке отремонтированном. Сделали, кстати, кондер, можно снимать мне вентилятор. Сейчас заеду мыться. Сказал, чтобы помыли с пеной и трак, и трейлер. Все это стоит... 121 доллар, Ты движок тоже помоет, потому что мне, ребята, много очень в двигателе меняли запчастей всяких разных, чуть позже расскажу об общей стоимости, поэтому мне сейчас надо проверить, чтобы нигде ничего не текло, никакое масло, нигде не сочилось, потому что меняли прокладки, сальники, в общем, большую работу проделали, чуть позже вам все подробно расскажу. Ребята, смотрите, какую штуку продают, сюда подключается воздух, видите, выводится все в салон, специальная кнопка ставится, и, пожалуйста, в зимний период времени на снегу на льду, она начинает крутиться, все, ты наезжаешь на нее и не буксуешь. Интересно, да? Раньше я только такие видел самоделки. Она сейчас уже, видите, производит их. Ну вот, ребята, другое дело. Еще остались некоторые штрихи. Плафон там закрепить, потому что мне, ребята, крышу делали. Помните, она у меня текла в одном месте, была прорезана. Мне ее сделали, сейчас все сделали, все четко, здесь все красиво, колеса появления проверю. Вот здесь видите, какие я штуки установил, такие плоские. Вот эти еще заменю, у меня они тоже есть, потому что дверь, когда открываю, они могут повредиться. Так, здесь фонарь тоже сейчас закреплю один. Они забыли мне закрепить. Мусор уберу, подмету. И в принципе все идеально, ребят. Смотрите, какая красота. Трак тоже весь блестит. Двигатель тоже помыли. По двигателю очень много. Мне работа было проделано. Сейчас я заглушил. Вам что-то расскажу и покажу. И сколько же вышло по деньгам. Короче, ребят, смотрите, что по двигателю мне здесь сделали. Работу, конечно, колоссальную проделали. Начали в начале с того, что просто начали регулирует колпана, сняли клапанную крышку увидели, что там клапан распредвал необходим менять, поскольку разъело рокеры он весь в таком плачевном был состоянии потом пошли дальше, сняли дальше что-то заменили, увидели что вот здесь сальники все текут не сальники, а прокладка, вот здесь герметик не держит, короче, все течет, все в масле, начали разбирать эту часть, сняли капот, а, сняли радиатор, то есть вот эту всю часть демонтировали, крышку вот эту сняли, соответственно, там новые прокладки везде проставили, резиночки, плюс бачок, бачок потик, бачок, бачок потик, бачок тоже заменили, дальше, ребята, от него вот этот шланг тоже тек, его заменили, тот шланг, он хороший, тем не менее, видите, еще в масле что-то есть, но это уже старье. Дальше заменили щуп, тоже, он тек вон там в том месте. Вон еще шланг заменили, заменили стартер, ребята. Короче, работы очень много сделали, все и не вспомнишь. Там огромный список у меня был. Значит, что они еще ремонтировали? А вот, вот этот шланг, видите, заменили. Вот он идет на кондиционер. Помните шланг кондиционера? У меня кондиционер не работал. Короче, все сделали сейчас, все идеально. Какие-то вот здесь вот подушки заменили на двигатель, Вон там, видите, одна новая стоит. Подушка еще две, вон там у меня стоит, но они вроде более-менее. Вот здесь тоже заменили что-то. В прошлый раз огромную работу проделали еще до того, как я поехал в отпуск. Мне, ну блин, я уже не вспомню, ребят, по трейлеру столько работы. Каждый раз, когда я еду, я записываю, в листочек записываю какие-то, помечаю моменты, которые нужно устранить. Много говорили, что, что-то смазали, весь трейлер, естественно, смазывали, там под подвески что-то делали, по тормозной системе. Короче, в прошлый раз я дал 4,5 тысячи долларов. Уехал и говорю, меня, давайте, колпана регулируйте, еще какие-то задания дал, и уехал отдыхать. И сейчас они еще на 4,5 тысяч почти 5 тысяч долларов сделали. То есть общий ремонт составил 9 тысяч долларов. Но я, ребят, в принципе, не расстраиваюсь, потому что в любом случае это ремонт не... А, ну, такой, знаете, единовременный, единоразовый, и на следующем месяце придется снова. Нет, это вклад в будущее. То есть сейчас мы, мы отремонтировали. Какое-то время, да, я проезжу, не будет проблема. а потом все равно они, конечно, будут. Поэтому да, клапана периодически, там, раз, я не знаю, в 100 тысяч, а, может кто-то со мной поспорит чаще, реже, надо. Раз в 300 тысяч, по-моему. Надо регулировать. Конечно, двигателем надо заниматься. Если какие-то есть потеки, мне это просто не нравится, я хочу это устранять. Да, за это никакого штрафа, за это никакой ответственности, но я хочу, чтобы все было четко, все было ровно. Поэтому да, сейчас вложил большие деньги, но это не на короткий период времени. Машину я продавать не собираюсь, это мой кормились я хорошо на ней зарабатываю, я могу себе позволить отдыхать, ну и в нее, конечно, вкладывать тоже нужно, поэтому отремонтировал, все классно, все четко, Тосол, как вы видите, вы мне говорили, обменяй, по поменяй обязательно, в один езди, конечно, ребята, поменял, все отлично, все четко. В общем-то, я рад, я рад, сейчас я буду прибираться, убираться, какие-то детали готовить, и в принципе, все, могу выезжать на работу. Ребятки, здорово. Что произошло? Как это произошло? Вообще непонятно. Представляете, мне последнее время несколько людей, ну, довольно много людей, собственно, в Инстаграме постоянно спрашивают, в Ютубе, а куда Артур пропал, а как у нее дела, где он, а что ты путешествуешь, Артур не путешествует, а как, а что, а где Артур? И сегодня узнал секрет, да? и все постоянно, блин, про Артура спрашивают у меня, спрашивают, а куда он пропал, а чего, а как, а мы давно не созваниваемся, так периодически бывает, мы созвонимся, и если мы назвонимся, то это, блин, на 2 три часа, знаешь, все постоянно едем, да, болтаем, что-то, что-то как-то, а это давно чуть не созналось, то я куда-то... То Артур отдыхал, то еще где-то, ну как-то не получал И тут сегодня, ребята, я поехал на станцию забирать свой трак с ремонта И так, говорю, что сделал-то? Он мне рассказывает, что он сделал, что починил И он говорит, а вон тоже блогер, говорит, приехал твой, типа, а он знает, что мы знакомы мы в прошлый раз вдвоем приезжали. Да, я смотрю Артур. Думаю, да ну, не может быть так далеко, издалека идет, смотрю Артур, ты наш. Самый прикол в том, что вообще никого договора не было. И я да. на эту станцию ехал, чтобы вы понимали, неделю с Нью-Джерси целенаправленно на эту станцию. И приехал я в среду. И так получилось, что. Да, и так получилось, что я вообще-то думал в Грузии. Да, смотрю... я мне Денис говорит смотри, там твой друг Женя, какой Женя, я вчера ролик смотрел из Грузии, какой, какой Женя, да. да, вон он, я думаю, вау. Короче, вообще да. классно так вышло, прикольно, мы ничего не планировали, и все, увиделись, Артур поставил свой трак, я свой трак забрал, собственно, на мое место он и поставил свой трейлер, я трак забрал, пошел на стоянку, и все, и сейчас мы отдыхаем, гуляем, увиделись с Дмитрием, привет, Дмитрий, Дмитрий вам потом покажем, тоже познакомились, а, уже с местным жителем, человек тоже приехал из России, из сверхдержавы, из наших, из из наших регионов, городов, да. представляете? Все как так? Все мы Саратов все вокруг Саратовской области, все, все где-то катались когда-то, гуляли по саратовским улочкам, да? Ладно, ты расскажи, как тебе отдохнулось в Грузии? Короче, отдохнул в Грузии супер, я же был и на Кипре, да. и в Турции, Но и... запомнилась только Грузия. Запомнилась только Грузия. Турция, не то чтобы она не запомнилась, я ее не хочу даже помнить, и вам никому не рекомендую, не надо ее помнить. А Кипр, он какой-то мне показался дорогой немножко, как в Америке, даже чуть дороже иногда Как твоя нога после, а, блин, после иногда Блин, иногда Я какие-то мне таблетки прописали, я их выпил и прошло, иногда опять начинает болеть, но это все ерунда пройдет Сейчас, знаешь, это когда, когда ты бездельничаешь, когда ты отдыхаешь, ты то ищешь, на что бы пожаловаться Ой, то нога у тебя болит, да. то там что-то, а, прическа не та, то еще что-то что вещи мятые, а когда ты работаешь, тебе пофиг, как ты сегодня пришел, у тебя майка, откуда ты ее достал, такая была из кармана, потому что работает, вообще пофигу, не надо думать, ни на прическу, короче, надо пахать, так что, чтобы дурные мысли в голову не шли, всем совет работайте, пошите, и ничего. И никаких мыслей дурацких в голове Я не будет. к своим обращусь, к подписчикам. Да. Ребят, многие из вас подписчики с Жениного канала перешли, но те, кто нет, вы просто переходите по ссылке ниже, смотрите Жене. там целую история, как он отдыхал. Я вам да. честно говорю, я такого не видел, чтобы каждый ролик что-то приключает. Это, это просто какой-то бестселлер, да. триллер Я просто каждый раз смотрел и думал, господи, еще что-то да. и, и, что и, и намеренно это ведь не придумаешь, то есть, ну правда, правда машина. Да, ну, машина Сбила машина, какая-то полиция да, это... да, то коронавирус Ну от этого мы все не застрахованы Короче, да, а те, кто Артур не знает, тоже, конечно, переходите, ссылка будет внизу Но вообще-то многие его знают, потому что многие меня спрашивали Но Артур, он учился, представьте, закончил мой университет почему мой, потому что я немножко раньше на поступил. год раньше, на раньше, раньше, раньше поступил. Кстати, один университет, кстати, знаешь, там сейчас поймали на коррупционном скандале, потому что э, скидывались бабками на какой-то а, экзамен, да, да, да, да. Там. Нет, это Кобякадзе рассказывал. На, на, на гостниках они стол накрывали, и там какие-то такие цены были. на. Уши верченые, зайчи, там, Икра, кажется, 500 да, тысяч, да, да. да, и их там поувольняли многие. Ну, как бы водка, например, должна стоять каждый раз на каждом столе, каждый день пять бутылок водки пять бутылок вискаря пять бутылок коньяка и это их как бы приехать это и в наше время было но просто мы а мне не говорил никто да. об этом мне мы просто нам... да. староста также собирала короче ну, да. тихаря и я даже не было. знал медицинский, медицинский университет, университет карьер, черт карьер, возьми карьер, ребят мирот, Саратовский медуниверситет да. смотрите какие, какие кадры студенты кадры то что заканчивали это медицинский университет реклама для... да Что, ребята опять мы с Артуром а теперь худрайверы друг друга опять ездим вдвоем, как в прошлый раз, по-моему, я же когда только начал работать, Артур, да, мы с тобой только начали работать, да, то есть я неделю отъездил, ты ко мне пришел, да, да, совсем. Да, я, я еще не умел, просто. ты мне рассказывал, что как, да, представляете, ребят, только, только когда я начала работать, сколько уже, год-полтора, наверное, назад, и Артур говорит, давай поехали, посмотрим вместе, поучимся, может, я перейду на, на тачки, и Артур меня, собственно, многому научу, рассказывал, что, допустим, ну такие банальные правила для водителя, которые мне были чужды. Например, когда ты поворачиваешь направо, там вот такие, знаешь, ездишь на шолдере, ты останавливаешься, ты на, на согрозе не заезжай, потому что ты перевернешься, если ты будешь. Ездить, я, да? я к тому моменту уже 7 месяцев в компании проработал, а учился уже не кархолингу, но, да. К сожалению, мне ни за что. Не постиг кархолинг. Это слишком сложно. Да а то честно, ребята, а то честно человек говорит, что для меня это сложно, это тяжело. Просто для каждого своем. мне, например, в день проехать много миль не тяжело. Да. А выйти машины грузить и еще думать, как завести машину, как спустить, как да. это... А я ездить вообще не люблю. Долго ездить, это для меня убийство. Просто кататься, сидеть, смотреть не люблю. Но каждого своё, ничего. Именно поэтому на этом рынке не все работают в одном и том же сфере. Да. Все распределились да, парадом, типа трейлера. Кто-то тачки возит, а кто-то, вот как сейчас Артур, теперь ты на... Я на рефрижераторе. На рефрижераторе купил свой рефрижератор, да. свой слой трак и бабки заколачиваешь, да? Причем, ребята, у Артура, да, я думаю, не то чтобы не меньше, даже, наверное, больше ремонт выйдет, чем мой последний, да? Ну да. Там что-то то, все пято-десято, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Сейчас вот Артур завезу, он пойдет узнавать, чем почем, сколько что сказать. Да. Артур дочинился, сколько вышло, сколько Артур вышло по деньгам? Почти миллион рублей. Прикиньте, миллион рублей по России деньгам, нет? Сколько получаете? Семь тысяч, конечно, почти восемь тысяч долларов. А полмиллиона долларов, О, полмиллиона рублей. рублей. Это я к чему, ребят? К тому, что это будет происходить. И Артур постоянно чинится, и я постоянно чинюсь. Ну да, да, это будет происходить. Но к счастью, наши расходы все эти дела перекрывают. И скажи, пожалуйста, Артур, ты все-таки работал, я-то не работал на кого-то, а ты работал на дядю, и сейчас ты работаешь сам на себя. И как ощущения? Теперь мне деньги чинить корабль. И еще остается. И еще остается, Но да остается больше, чем ты работал на водителях? Водителя. Всегда пытайтесь работать сами для себя. Плюс график, да, хороший? Ну, какой, какой тебе удобно такой график. В общем, Артур пока катается на самокате. ребят. я смотрите, что сделал. Помните, вы мне сказали, что мне нужно два запараллелить? На ютубе я отдельный комментарий, довольно много от вас читал, что мне нужно два соленоида запараллелить, поскольку у меня 12 вольтовые и 300-амперные. И вроде как должно теперь они за параллельно греться не должны. Не знаю правда ли неправда, я, честно говоря, не особо в это верю, но во поскольку вы советовали, комментариев таких было довольно много, я воспользуюсь вашим советом. Именно за параллели, да, не, соответственно, не пускаем мы их по очереди друг за другом, да, в одну цепочку в ряд, потому что понятное дело, что этот ток будет проходить, и они будут оба греться. А вот именно за Я понимаю так, что я за параллелил. Пойдемте пробовать. Я не знаю. Давайте для начала хотя бы просто включим. Работают ли они оба? Если работают, будем считать, будем полагать, что Опа, заработал Насос по-другому, кстати, звучит вообще Мне кажется Непонятно, ребят Оба работают или не оба Это, наверное, только под нагрузкой будет понятно, да, когда они нагреются Пока непонятно В общем, следующий этап, ребят, вот эти аккумуляторы Поменять, какой-то бокс под них придумать Видите, они так не очень здесь порядочно расположились Смотрите, сегодня колесики купил 850 долларов отдал за три колеса на трейлер Они довольно редкие и на тракстопах они могут стоить И 300, и 400 долларов Поэтому нормально, я хорошей цене взял я их прикреплю, туда поставлю, если вдруг что, а вы знаете, это что периодически происходит, да, буду их менять, потому что колесики маленькие, довольно серьезная нагрузка на них. Время 6 утра, я пришел на стоянку, меня Дмитрий привез, привет, Дима, еще раз, спасибо тебе большое за помощь. Короче, Дима достал на стоянки, вот мой трак, сейчас еще раз все проверяю, вчера финально уже вечером все проверил, масло, не масло, все-все-все, колеса, исключает того, что все равно, наверное, проблема будет в дороге, но... Стараюсь их избежать, поэтому все, ребята, первый рейс, стартуем на целый месяц работать, я так соскучился по работе, все, погнали. Так, ребята, стартер тоже новый, поэтому смотрите, как она сейчас у меня заведет. Красота, да? Прям хочется работать, прям хочется посмотреть эти тачки, погрузить. Конечно, это ненадолго, через месяц я уже буду бежать отсюда, но у меня есть символ, через месяц я лечу в Грузию, ребята, в конце сентября летим в грузию поэтому давайте встречаемся кто хочет тоже прилетайте это не через месяц будет чуть позже, но работать я буду где-то плотно один месяц ребят, ну все по старой схеме, короче говоря, приехал на а загрузку первого автомобиля BMW пятерка, автосалон работает с 9, а я сюда приехал где-то 8.30 мой друг меня опять выручает, красота, как же я, блин, соскучился по работе как это круто, ребят, мне кажется, что у меня лучшая работа на свете, вам так кажется? Ваша работа вам нравится? Если не нравится, то что сидите, ребята. Пора что-то менять. Пора что-то менять. Вот, ребят, навык еще не потерял. Смотрите, как ровненько подъехал. Красота. Ну что, ребят, первый запуск после моей доработки, после ваших советов, ваших рекомендаций. Поставил два соленоида, как вы помните. Посмотрим, что изменится. Посмотрите, ну, бежит хорошо, но машина, в принципе, не тяжелая. Сейчас я, наверное, как загружу, пойду сбегаю к соленоидам, пощупаю, насколько сильно они нагреваются и оба ли нагреваются. Если оба, то, в принципе, это хорошо. Если один, то, значит, также один на себя берет всю нагрузку. Не знаю, вам виднее, вы, в принципе, умные. И довольно много комментариев таких было. Поставь два за параллель. Надеюсь, что вы были правы. Смотрите, пока бежит прям хорошо. Так, тачку загнали, поехали вниз, спустимся. Возьмем какой-то плед, наверное, вот здесь постелим Потому что, видите, ребят, места не очень много Мало ли, вдруг подскочит машина, чтобы не поцарапать И потрогаем соленоида Ребят, вообще не нагрелись Клема, вот эта немножко нагрелась Чуть-чуть совсем А та клема вообще не нагрелась, которая от аккумулятора идет Только вот эта вот обратная Чуть-чуть, чуть-чуть Но ее надо заменить, видите, она старая какая-то А эти вообще не нагрелись Это, в принципе, хороший знак, правда, ребят? Соответственно, если не нагрели, значит, не, не берут на себя Такую большую нагрузку Супер! Надеемся, что будет работать. Меня аккумуляторы, здесь какой-то короб делаю красивый, и все будет супер. Вот этот плюс-минусовой тоже провод, видите, разваливается, тоже поменяю. Блин, ребята, я так соскучился по работе, просто не могу. И по этим супер, супер вежливым американцам. Может быть, это был не американец, но явно чувак долго здесь живет. Я подъехал, он. Привет, привет, как тебя зовут? Ага, Юджин, блин, классно. Все, я просто не снимал, он видел камеру, Мне неудобно было так камеру держать и снимать его, знаете. Ты че, один? Ты такой молодой, ты че, один? Ты один водишь? Вау, вот это да! А когда ты будешь? Я говорю, 3-4 дня. Да так быстро, ты так быстро приедешь. Супер, ребят, я так прям рад, с такими людьми приятными иметь дело. Просто вежливый. Понимаете? Много, много ходит истории о том, что они, они только вежливые, а в душе-то они. А вот в душе-то березок у них российских нет, а скреп-то у них нет, понимаете? Да и что с ними, с этими скрепами? Скрепы мы знаем, у нас они есть у всех с вами. Улыбки, хорошего настроения, хорошего вежливого отношения, позитив вот этого не хватает. А здесь его высбыть. Такие дела, ребят, баланс держу. Короче, ребят, он пошел, Он подходит, говорит, блин, чувак, это сложная очень работа. Я говорю, ну да. Он говорит, а сколько трипов у тебя в месяц? Ну, типа, сколько ты раз так едешь? Я говорю, ну где-то 6-6 шесть. Шесть трипов. Шесть раз? Я говорю, да, один? Я говорю, да, блин, ну это тяжелая работа. Я говорю, ну да. А сколько ты отдыхаешь? Три дня? Я говорю, два месяца. Последний раз. Он такой говорит: о, нифига себе. Я говорю, ну ты же понимаешь, это работа очень тяжелая. Он говорит, да, да, работа очень сложная. И потом такой говорит: Юджин, на тебе. Он так надо мной жалился, ему так как-то грустно стало от того, что я так много работаю и такая работа сложная. На тебе. И дает 50 баксов на чай. Прикиньте, что? Это еще не полная стоимость. Соответственно, полную стоимость он оплатит уже там. Такие дела, ребят, так что хорошие люди компенсируют мои расходы на трейлер и трак. А это тысяч долларов, ребят, последний раз я дал, как вы помните. Hello? I want car. Go inside the warehouse. Maybe she can print you Hello. Can I print uh, gate pass? Ах, no. anybody is there? не работает? что они тупят? Print. No, my car on the other address. Sixteen, Right here. Close. Close? No, no, no. He called to the security. He said it's okay. I will. Oh, okay. Sam, one. This is uh, cargo. Ranger. This is Carco. Come back, please. Normally Saturdays is closed. Yeah, but but he called to the security. He said it's okay. I will waiting. Okay. You need the add volume. Volume. San Juan. This is Carco. This is it San One? do you repeat that? San Juan, do we have Ranger uh uh closed or is it open today? Ranger's currently closed. I just spoke with Maria. Uh, once I get done giving this launch, I head over there and open up. Okay, go over there and wait. Wait, go over there and wait. Thank Keep you. Going. Короче, специально для меня охранник приехал. Якобы они в субботу-воскресенье не работают. Не знаю, правда ли нет. Приехал, открыл ворот. Сейчас будет тачки отгонять и где-то мою дождь челленджер доставать. он там, наверное, закрыто. Невероятно шустрая эта тачка. Я прям чуть на газ нажимаю, она сразу прет. Конкретно. Смотрите, еще здесь спорт режим есть. И тут написано, что видите, трактор control sport. Traction control sport. Ну, короче, она теперь может крутить пятаки. Что в Америке, ребят, вот это донатс, если ты крутишь, как бы бублик, да, то... Вау! То за это тебе до года тюрьмы, ребят, представляете? Такие в Америке строгие законы. Так что ты тут так просто не покрутишь. Поэтому смысл вообще теряется в этих тачках. Так, ребята, забираю Audi A6. Будем угрузить на второй этаж, как раз проверим гидравлику. Он тяжелый, здоровый. я no? yeah, no, no. so. Ух ты. Вспомнить бы, как они все заводятся теперь. На ауди кнопочки обычно. Так. Сейчас будем их пихать наверх. Как раз посмотрим, как гидравлика работает. Ну что, ребят, испытание номер два. Машина потяжелее, BMW была простенькая, легкая, поэтому соленоиды не нагрелись. Посмотрим, что будет сейчас. Включаем насос. Поехали. Пока более-менее уверенно идет, так как и должно быть. Ничего не изменилось, но, собственно, на начальном этапе проблем никогда не было. Она всегда шла бодро, а вот в конце, потом чуть дальше, ей уже становилось тяжело. Но посмотрим. Как вы видите, ребят, я время зря не терял. До своего отпуска. Я трек трейлер подготовил. Это сейчас просто уже окончательные там клапана настроить, еще что-то я его оставил. А так, видите, я здесь все подкрасил. Новую полосу пропустил. Здесь заклепал все красиво. Здесь тоже мы усилили, видите, вот эти вот ушки. Дополнительные добавили, штучки такие. Там наверху тоже все сделали. Крыша теперь ровная. Так, ну пока идет. Будем наблюдать. Так, ребят, половина поднялась. Будем считать, что мы ее победили. Вроде все нормально. Вот такой небольшой скос, потому что трейлер, ребят, косо стоит. Видите, трейлер у нас наклонен. А так в остальном, по-моему, все хорошо. Так, ребят, ну что, потрогаем соленоид. Этот чуть-чуть теплый. Этот тоже чуть-чуть теплый. Короче, похоже, они реально распределяют нагрузку равномерно, ребят. You're smart to do this, so Well that's довольно kind of cool. Yeah. Recorder. Yeah. Yeah, I like that. very smart. I take a on the phone and uh -huh. recorder just, just Just in case. just yeah. in case. Yeah. No, just I'm in case. safe one month. After I will delete. Yes, no, absolutely. But you're protecting yourself yeah. because things happen. Because sometimes customer told me, Wow! We have a new scratch. Yeah, um, I said, it's, no, no, it's not new. Ей, yeah, it's not new. Короче, американец мне сейчас ее отдавал. Такой, блин, супер вежливый. Говорит, здорово, чувак. Слушай, мы с тобой виделись, да, до этого. Ты сюда приезжал? Я говорю, ну да, а я реально сюда приезжал. Он говорит, блин, я запомнил твои красивые глаза. Короче, знаете, им хлебом не кормить. Дай бы некоторым такой комплиментик какой-нибудь не делали, блин.